Доброго времени суток. Сегодня у нас очередной объект. На данном участке много лет обрабатывал почву с помощью трактора, и участок стал неровным. Образовались бугры, и по углам участка образовались ямы. С помощью мотоблока будем выравнивать и приводить в порядок. Здесь образовалась яма. А здесь максимальное возвышение не нормально сама но да это да это просто от, от плугом чуть подминается а так вон не вообще шикарно и не рыхлый не а, это она в зиму и должна быть комками такими ну не прям чтобы. Камками небольшими. А наоборот, камки все вылазит, а потом все равно вода, мороз, они разрушаются. не, ну да. Ну, трактор он же как идет. Он у него первых разный большой очень плух. Но когда скапывает, у него вот эти глыбы образовываются, он их сверху. А рядом барана идет. Она просто сверху убирает и все, вроде как спахано. А потом в зиму, видишь, все же барана убрана, а в зиму это вот так вот слеживается, скалкается и все. Ну да. Ну, вот да. Значит много брал бы. много забирал, может, и не прокапывал У вас это углы, они все занижены. Я сейчас их попробую растащить, землю. Вот углы вот эти, они все, ну, внизко. Там ямы, там, там, там яма. Вот 4 ямы. Я сейчас. Доделаю, выровню. Во-первых, землю вот так ее растащу. А во-вторых, вот эти углы сейчас попробую землю тоже раскинуть сюда, чтобы поровнее было. И вот это тоже уберу в бугор, блин. Сюда его, вот что тут низина. Ну, я просто выровнять чуть-чуть. Ну, низина Ну, здесь будет борозда, там будет борозда. А весной она вырвнется. Весной этим культиватором пройдет, она чуть-чуть это вырвется. А по опять посмотрим, что получится. А Я сейчас делаю, буду выравнивать Ну, чуть-чуть получится ямки Просто не обращайте на них внимания Весной все заравняется. заровняется вот. Скажешь, потом наковырял Просто я выровню. Она просил выровнять да. Более-менее да. А он никак не может по-другому да, все равно, какая разница, он же все равно выпахивает Потому что я все равно, я же пашу Вот если участок ровный, я его пашу сначала в свал, вот так делаю Потом в развал, то есть вот так И вот каждый год, и всегда ровно Копать не надо, под трактор еще три дня Копать данной схеме показано, как я выравнивал данный огород синим цветом выделены области с низинами вот они эти области красным цветом выделены возвышение было выбрано основное направление движения мотоблока стрелочки черные при этом земля была сдвинута из этих областей, и насыпана сюда, и сюда. Дополнительное выравнивание изображено красными стрелочками. При этом земля была перемещена, да, и засыпана яма. Сюда, сюда. Также образовались борозды при основной спашке а при дополнительном на возвышение и в этом месте а при обработке почвы весной должны борзду будет убраны, участок более менее примет более ровный характер